А, хотим, чтобы да, я все, давай, да? давай, бой! Ты знаешь, что мой папа? Эй. бой! Да не будьте меня, что? <смех> Опа, смотри. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! <смех> <смех> <смех> <смех> ого, фруктиз. Илюха, понимаешь на одежде? Ничего удивительного. Здрасте. Здрасте. А это кто? Кому-то светит. Ой-ой-ой! Илюха, но ты не предусмотрел один момент. Один момент мне предусмотрел. Слышишь? Да Илюха, ты чего не поговорить? Я... Держи вы, до, вы, до конца вы, вы, вечера, вы, держи. За за хуйня? Что за хуйня? Илюха, здорово. Илюха, что за дела? Привет, привет всем. Здравствуйте. О, Здравствуйте. Илюха, что, что за хуйня? Я должен твоей девушке переживать или что? Ну ладно. Привет. Вот такая, вот такая. Ну это просто сразу. Тестинг. А, ты очень Вкусно, да.